Друзья, это видео как раз для тех, кто вот не силен вообще что-то что делать, вот как я, в принципе, не так, скажем так, он умеет что-то вообще делать. И вот буквально начнем обзорчик. Друзья, всем привет, решил поделиться сегодня вот таким вот произведением искусства, сказать так для себя, ни разу не делал я таких вот коронок, но вот решил, это у меня второй раз я уже делаю и вот в принципе получилось, первый раз у меня немножко другого типа была, но вот в этот раз я взял трубу нержавеющую, сейчас скажу сколько длина будет, так... Длина у нас 19 с половиной сантиметров, буду так говорить. Толщина трубы так сказать, на глаз на 60. В принципе, в начале я сделал, просто нарезал обычной болгаркой вот эти вот зубья буквально на глаз как вы видите тут в принципе где ровно где неровно ну обращу, обратить внимание хочу на наклон зубьев чтобы имели ввиду в ту сторону которую вы будете э, нарезать отверстие в ту сторону и зуб должен торчать чтобы был прорез в принципе такой вот у меня на 11 такой вот бревнушка и 24 мне здесь срочно понадобилось вырезать отверстие сверлом в принципе не так уж как сказать красиво получается поэтому решил вот сделать такую вот прелесть Но вот не удержался решил вам рассказать буквально здесь у меня шайбы оцентровал я сверло шай шайбами и буквально там прихваток 5 сваркой. Ну так грубо получилось. И стал я ничего зачищать. И внутри у меня еще шайба. Не знаю, видно или нет, но навряд ли. Сейчас я скажу размер глубины. Так. У нас общая длина 19,5. И глубина, где у меня шайба, 12 сантиметров вовнутрь. Получается где-то вот так примерно. Это я делал для того, чтобы у меня полностью коронка зашла по всей глубине, так сказать. Вот так у меня получилось. Так, это я, наверное, зря сделал. Так, друзья, что я еще хотел сказать. Когда будете высверливать, если вы хотите такую вот глубину, то изначально сверлим до того момента, как отсюда выйдет, появится сверло. После этого переворачиваем с обратной стороны. в принципе Так вот делюсь, как я делал. И с другой стороны, таким же образом, вставляя сначала сверло в отверстие, потом начинаем сверлить. В принципе, глубина вот у меня 11 сантиметров. Ну, примерно у меня заняло около минут 10. Вам понадобится такая вот дрель, я имею в виду мощная. Мощная дрель, но она не такая новая, но зато хорошо работает. Ну, в принципе, и все, что я вам хотел рассказать. Ну, вот такая вот красота. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Дело в том, что не показал я вам, как все сверлилось. Ну, примерно около скажем, 8 штук я вот таких вот отверстий уже нарезал в течение там, недели. Ну, по, по мере необходимости. Ну вот на данный момент сейчас тоже сверлился. И мне очень понравилось. Все, всем пока. И, друзья, забыл сказать, толщина стенки трубы полтора миллиметра.